Апокалипсис отменен. Математическая симуляция Нила Фергюсона из Имперского колледжа в Лондоне, которая является причиной остановки мировой экономики, домашних арестов, самоизоляции, на основе которой ВОЗ объявила пандемию коронавируса, оказалась подделкой. Фергюсон до последнего не хотел публиковать ее исходные данные, не хотел, чтобы программисты и эпидемиологи проверили код этой модели, ведь он получает зарплату и другие ништяки от таких фармакомпаний, как GlaxoSmithKline и Roche. О том, что фармаконцерны покупают мнение экспертов и врачей, нужно молчать. Граждане должны радоваться, когда им впрыснут сомнительный фармапродукт. Принудительно, разумеется. Вот, например, в «Медузе» 19 марта пишут, что нужен жесткий карантин, потому что Фергюсон прогнозирует около 250 тысяч смертей в Великобритании и больше миллиона смертей в США. «Медуза», почему вы не выложили новости о том, что модель имперского колледжа – это фейк? Трехмесячным опозданием Фергюсон поделился таки своим кодом на GitHub. Выводы программистов звучат так. Все документы, основанные на этом коде, должны быть немедленно отозваны. Но согласитесь, поезд давно уехал, сейчас это никого не интересует. А у руководителей многих стран на уме лишь эти три слова. Better diagnostics, treatment, and a safe and effective vaccine. Covid-19 diagnostics, therapeutics, and vaccines Largement the development and the deployment rapid of diagnostics, vaccines, and treatments Universal access to vaccination, treatment, and diagnostics. Equitable access to new Covid diagnostics, therapeutics, and vaccines. We must all work together on improving diagnostics, accelerating therapies, and ultimately developing a vaccine. We need to make vaccines, treatment, and diagnostics accessible to everyone. Vaccines, treatments, and diagnoses will be the, the, the most effective way to do it. We need new diagnostics, vaccines, treatments, and an equal distribution to all. On equitable access to diagnostics, treatments, and vaccines. And affordability of the vaccines. Therapeutics and diagnostics in order to develop a debate, treatments and vaccines. Вас уже, наверное, тоже не удивляет, что в этой структуре, которая 4 мая за два с половиной часа собрала дальнейшие 8 миллиардов долларов на разработку вакцин со своих захваченных государств, участвует ВОЗ. Самым большим спонсором, который после выхода США с финансирования стал фонд Билла и Милинды Гейтс. Сам фонд Билла и Мелинды Гейтс. Гави (Global Alliance for Vaccines and Immunization) глобальный альянс по вакцинам и иммунизации, который был учрежден фондом Билла и Мелинды Гейтс. Швейцарская СЕПИ (Coalition for Epidemic коалиция по инновациям в обеспечении готовности к эпидемиям, с учредителем которой является Билл Гейтс. Ну, то есть глобальное реагирование на коронавирус определяется Биллом Гейтсом, Биллом Гейтсом, Биллом Гейтсом и Биллом Гейтсом. Он захватил диктаторский контроль над глобальной политикой здравоохранения. А диагностика, лечение, вакцины – это не что иное, как лозунг вакцины мафии. Если бы государства действительно заботились о здоровье своих граждан, то речь шла бы об укреплении иммунной системы, о профилактике, о витаминах, о пользе нахождения на природе и на солнце. И да, мы бы как человечество давно бы вымерли, если бы наша иммунная система не специализировалась на том, чтобы бороться против всевозможных вирусов. Так, новое исследование под названием «Витамин D может улучшить клинические исходы у пациентов, инфицированных COVID-19» показала, что высокий уровень витамина D в организме смягчает течение болезни в 8 раз. Но на совещании Кремля о коронавирусе иммунная система рассматривается исключительно в контексте разработки вакцины. Вакцина, вакцина, вакцина, вакцина, вакцина, вакцина, вакцина, вакцина, вакцина, вакцина, вакцина. И так 52 раза во время совещания на тему эпидемии covid Вообще, сколькими жизнями принято жертвовать во имя медицинского прогресса? Куда делась медицинская биоэтика и принцип не навреди? Да и насчет самого медицинского прогресса. Уже в 1977 году установлено, что резкое снижение смертности в первой половине 20 века обусловлено вакцинацией, антибиотиками и прочими медицинскими достижениями лишь на 1%. Своим финансированием он вводит повестку дня ВОЗ от проектов, которые доказали свою эффективность в борьбе с инфекционными заболеваниями, такие как чистая вода, питание, экономическое развитие, гигиена, к вакцинации. Никто не знает, как будут выглядеть эти 700 тысяч предсказанных им повреждений. Никто не может исключить, что ущерб, нанесенный этой РНК вакциной, не будет передаваться всем последующим поколениям. Более того, вакцинация часто повышает восприимчивость к другим вирусам Например, вакцина от гриппа повысит риск коронавируса на 36% в соответствии с исследованием из Пентагона в описании к видео я оставлю еще несколько исследований на, на эту тему. Здесь я просто хотела коротко упомянуть об этом. И, кстати, это подходящее место сказать о том, что мои видео это лишь своего рода тизер. Изучить тему самостоятельно. Поэтому, пожалуйста, внизу, как всегда, много ссылок. Также некоторые эксперты полагают, что испанка 1918 года была последствием массовой вакцинации всех военнослужащих США. Вот что говорит немецкий врач Клаус Кенли на эту тему. Also, Статистика показывает, что инфекционные заболевания значительно снизились до введения массовой вакцинации. Это отчетливо видно на примере кривой смертности от кори. Есть книга Герхарда Бухвальда «Бизнес на страхе». Dass, ähm Он и меня убедил. Уровень инфекционных заболеваний снизился несмотря на прививки, а не благодаря им. Он просто взял цифры из Федерального ведомства по статистике, цифры о смертях от инфекционных заболеваний, а затем на эту кривую наложил время введения прививки. Die, die Und daran kann man wunderbar erkennen, dass из этого прекрасно видно что смертность от инфекционных заболеваний резко снизилась задолго до введения ein вакцинации ein и это не говорит о вакцинации как о, о мере, мере, мере которая снизила количество инфекционных die заболеваний diemaßnahme äh, die инfektкionskrankheiten die zurückgedrängt hat da sehe ich eigentlich die eigene Gefahr dieser äh, scheinbaren dieser пандемии. Я вижу опасность этой якобы пандемии в контрмерах. Все эти противовоспалительные препараты, которые сейчас разрабатываются и частично тестируются на людях, массовая вакцина, которую разрабатывают нереально быстрыми темпами, так быстро, что сами эксперты в области вакцинации говорят, что это невозможно. На самом деле нужны годы разработки на прививку до того, как она выйдет на рынок. Но, по-видимому, сейчас это происходит намного быстрее. И когда эта массовая вакцина выйдет на рынок, а проблемы с вакцинами в принципе неизбежны, то это, безусловно, приведет к серьезным побочным эффектам, большинство из которых проявятся в форме паралича. Meistens, äh, wissen, ist, dass, äh, in, äh... То, о чем большинство даже не знает, что у Гейтса в Африке и Индии были большие программы по вакцинации, он экспериментировал с полиомиелитом в Индии, и были серьезные многочисленные симптомы паралича у детей, поэтому Верховный суд Индии подал в суд на него и выгнал его. Как ни странно, мы не слышим об этом в СМИ. И это, вероятно, потому что все они спонсируются Билл Гейтсом. Кто знает немецкий, обязательно посмотрите это видео целиком. Он там подробно рассказывает о том, как неправильно лечат пациентов, заболевших COVID-19. И еще одна немецкая новость. В Германии Федеральное министерство внутренних дел, конечно же, уволило сотрудника, который посмел написать 170-страничный отчет под названием «Ложная корона тревога. Вот некоторые тезисы из отчета. COVID-19 переоценен, в особенности в сравнении с волной гриппа зимы 2017-2018, которая унесла жизни полутора миллионов людей. Число жертв от коронавируса составляет примерно 300 тысяч. Как следствие, в марте-апреле было отменено 2,5 миллиона необходимых операций. В результате умерли или умрут где-то в районе от 5 тысяч до 125 тысяч пациентов, 3,5 тысячи дополнительных смертей жителей домов престарелых увеличение самоубийств психозы неврозы увеличение домашнего насилия вредные последствия отношения масок более низкая продолжительность жизни психологические последствия блокировки особенно у пожилых <музыка> bien mais ma voisine n'a pas le virus et puis moi non plus on, on pourrait se, se voir de temps en temps Швеция не экспериментирует на своих гражданах, поэтому они не ввели блокировку. Главный эпидемиолог Швеции это один из последних оплотов рациональности во всем Западном мире. I think that we are reaching maybe a quarter of the population in the Stockholm region have had the disease by now. And we do believe that part of the reason why the epidemic is slowing down here is that we're having a considerable part of the причем заметьте, как ловко меняются приоритеты. Сначала цель жесткого карантина была не допустить перегрузки больниц в ну что ж, в Швеции перегрузок не было А во многих странах с жестким карантином больницы пустые Поэтому сейчас нам говорят сглаживать кривую в ожидании вакцины Округлим население Земли до 8 миллиардов Прививать от коронавируса хотят всех, причем ежегодно Предположим, что цена за дозу будет 100 долларов Хотя, судя по хайпу, это достаточно осторожная оценка Это значит продажи под триллион долларов каждый год Неплохой абонемент, да? Речь идет о конкретной атаке медицинской промышленности на наше здоровье. Это для них очень редкий шанс, и упускать они его не собираются. Поэтому будет жесткая битва. Но возможные последствия для здоровья от прививки намного хуже, чем блокировка в соцсетях, штраф или какие-то последствия от того, что мы выйдем на демонстрацию. А выигрыш большой это здоровье наших детей и нас самих. Hat ich euch ganz einfach verantwortlich. Ich habe mal Berufsreit geleistet, in dem drehen äh, äh, äh.